Цель Глобальная цель этого исследования — выяснить, можно ли было заранее, основываясь на новостях из деловых источников, спрогнозировать масштаб кризиса, последовавшего за эпидемией коронавируса, начавшейся в Китае в конце 2019 года. Таким ресурсом может выступить портал РБК. Чтобы достичь поставленной цели, следует решить три большие задачи. Первое – это выгрузить с портала все новости, релевантные нашей теме. Второе – провести предварительную обработку. Выгруженной информации. И третье применить методы анализа к выгруженной и предобработанной информации. Приступим к выгрузке информации с портала РБК. Полагаю логично брать не все новости за определенный период, а новости с упоминанием Китая, поскольку интересно насколько был прогнозируем текущий кризис в тот период, когда эпидемия еще была локализована в пределах Китая, даже конкретнее в пределах отдельных его провинций. Запрос, по слову «Китай» и станет точкой входа алгоритма выгрузки информации. Поэтому... URL-адрес портала не вполне подходит для того, чтобы служить точкой входа. Логично сначала ввести запрос, посмотреть, как изменится ссылка, и эту новую ссылку использовать для автоматизированной выгрузки информации. На сайте есть окно для ведения поискового запроса. Здесь довольно ограниченные опции в виде рубрик, поскольку развернувшийся кризис является всеобъемлющим и затрагивает даже спорт. Полагаю правильным не ограничиваться какой-то рубрикой. Ввел поисковый запрос и внимание на адресную строку автоматически портал направил запрос в один из своих разделов а именно рвк news это ограничивает объем потенциальной выгружаемой информации поэтому я сниму это ограничение еще раз запущу в нет информации о том, сколько элементов она содержит. Единственное, что здесь можно уточнить, период, за который следует искать информацию. Но и здесь список вариантов довольно ограничен. Это либо какая-то конкретная дата, либо сутки, неделя, месяц или весь период. Очевидно, нас интересует период примерно декабрь 2019 года, январь и, может быть, февраль 2020 года. При помощи имеющихся опций такой поиск настроить невозможно, поэтому придется собирать информацию за все время. Для написания кода, посредством которого я выгружу информацию, я использую среду программирования Python 3 и оболочку для его использования под названием «Анаконда». Внутри «Анаконды» содержится редактор Jupyter. Именно туда я и обращаюсь. Мне потребуются библиотеки, во-первых, для осуществления связи между моим компьютером и удаленным сервером, на котором хранится информация с портала РБК, и во-вторых, библиотека для обработки выгруженной информации. И структурирование содержащегося в ней кода. Пожалуй, самыми простыми и популярными библиотеками для этого являются Request и BS4 соответственно. Эти библиотеки по умолчанию устанавливаются вместе с установкой анаконды. Поэтому при написании конкретного кода остается только активировать эти библиотеки для чего используется команда import. Если требуется не вся библиотека, а только какой-то класс из нее, можно воспользоваться командой from import. После запуска этого чанка посредством сочетания клавиш shift-enter библиотеки активированы. Можно их использовать. Теперь я формирую URL-адрес с поисковым запросом. Чтобы данный скрипт был более-менее универсален, на случай, например, если я решил искать не по слову Китай, а по какому-то другому слову, например, коронавирус, я формирую переменную, куда при помощи команды input будет записываться мой поисковый запрос. Этот запрос может состоять из более чем одного слова. Единственное... Мой скрипт предполагает, что эти слова будут разделены пробелом. Запускаю этот чанг посредством того же сочетания Shift-Enter. И ячейка выполняется. Выполнение длится, пока я не впишу сюда свой запрос. Нажимая Enter, чанг выполнился. Можно переходить к следующему. На случай, если поисковый запрос содержит более чем одно слово я разделяю этот поисковый запрос по пробелу. Если объект query является текстовым или на языке программистов строковым, то есть stream, то после расщепления этого объекта по пробелам, если, конечно, пробелы в нем содержится, при помощи метода split, или другими словами функции сплит, в данном случае можно считать это синонимами. Объект QueryList становится списком. Довольно точно можно узнать, что какой то объект является списком, если он записан следующим образом. Слева и справа от него находятся квадратные скобки, а внутри часто находятся запятые. То есть элементы списка ограничены скобками, и внутри списка разделяются запятыми. В свою очередь, текстовый, строковый, стринговый объект можно узнать по кавычкам, которые ограничивают этот объект слева и справа. В этом чанке я формирую новый строковый объект посредством объединения всех элементов, списка query list через символ плюса. То есть, если в query list находится элемент китайский и элемент биржи, например, они разделены там запятой внутри. После применения функции join... Они объединятся в одну строку, в один текст, «Китайские плюс биржи». Слева кавычки, справа кавычки. И запишутся в объект URL Query. В моем случае выполнение этих ячеек не обязательно, поскольку у меня запрос состоит из одного слова. Но я запущу, тем не менее, эти ячейки. Следующие ячейки... Содержимое URL Query подается внутрь будущей ссылки, у которой мой компьютер и будет обращаться к серверу РБК. Адрес ссылки является строковым. У него по краям кавычки. Значит да, скорее всего строковый. Но внутри есть переменная область, выделенная фигурными скобками. Она нужна как раз для того, чтобы я мог подавать разные запросы и при этом не менять свой код. В этих фигурных скобках будет располагаться содержимое функции формат. Аргументом функции формат как раз является тот текст, который я сформировал в предыдущем чанке. И он попадет в эту переменную область, ограниченную фигурными скобками. Так работает функция формат. Таким образом, после выполнения этого чанка получается требуемая ссылка. Это ее часть. Это ее часть является постоянной, и эта ее часть обеспечивается переменной областью находящиеся в фигурных скобках. Ссылка сформирована. Я могу направить свой компьютер по этой ссылке. Для этого я вызываю библиотеку Requests и ее функцию Get. Аргументом этой функции выступает как раз ссылка, которую я только что сформировал. Результат работы Get будет записан в новый объект под названием Resp от слова response запускаю этот чанг вывожу содержимое объекта response вывожу содержимое объекта resp и в нем я вижу response 200 это означает что соединение между моим компьютером и удаленным сервером успешно произошло любой другой код Говорит о том, что соединение не состоялось, или результат соединения не тот, на который я рассчитывал. Если строковые объекты или списки — это простые объекты, одномерные или с малым числом измерений, то RESP в данном случае — это объект, относящийся к библиотеке Request. RESP — это очень многомерный объект, Увидеть сразу все его содержимое невозможно. Если обратиться к нему непосредственно, как я здесь обратился, я просто получаю код. Код ответа. Чтобы увидеть содержимое, чтобы увидеть его содержимое в текстовом формате, я могу применить к этому объекту атрибут «Текст». Я пишу название этого атрибута, ставлю точку, нажимаю «Тап», вижу здесь все возможные атрибуты. В частности, здесь есть атрибут текст. Запускаю. Вот весь текст, который передан мне с сервера рбк. Бывает так, что несмотря на код 200, сервер не передал нужный текст и передал что-то другое, например, captcha. Поэтому, поэтому неплохо бы убедиться, что действительно здесь есть какая-то содержательная информация. Я вижу здесь осмысленные тексты, поэтому в какой-то мере могу быть уверен, что сервер РБК передал мне то, что я хотел. Сейчас для машины. Это не нерасчлененный текст, содержащий множество различных символов. На самом деле это код страницы, содержащий выдачу поискового запроса. Это код вот этой страницы. Чтобы увидеть код этой страницы, следует запустить веб-инспектор. В любом месте этой страницы кликаю правой кнопкой мыши и выбираю «Инспект». Открывается область с кодом. А здесь код всей страницы. И начинается он с треугольных скобок, восклицательного знака, док type html, бла-бла-бла. И имеется явное соответствие с тем, что передал мне сервер РБК. Треугольный скобка восклицательный знак, доктай, html, бла-бла-бла. Но еще раз. На сайте это код. У меня это не расчлененный, не неструктурированный текст. Чтобы дальше и мне, и компьютеру было проще ориентироваться в выгруженном тексте, его следует структурировать или, другими словами, распарсить. Для этого я использую класс Beautiful Soup из библиотеки bs4 поскольку я активируя библиотеку bs4 использовал команду from import и сразу забрал класс beautiful я могу непосредственно его вызвать если бы я написал import bs4 и этим ограничился то здесь мне пришлось бы писать bs4.beautifulsup. Аргументами класса BeautifulSoup выступает, во-первых, то, что нужно распарсить. В моем случае это текстовая выдача сервера rbk И во-вторых, это библиотека для парсинга. И во-вторых, это словарь для парсинга. Внутри Beautiful супа существует несколько, и самый популярный по умолчанию выводимый это LXML. Результат распарсивания текста я сохраняю в объект под именем HTML и вывожу. Теперь машина понимает, что здесь содержится HTML-код, то есть страница, откуда была выгружена информация. К сожалению, не всегда выгруженный код полностью соответствует оригинальному коду. В редких случаях случается несоответствие. Иногда это несоответствие программируется специально авторами кода сайта. чтобы затруднить веб скрейпинг В данном случае соответствие имеется. По крайней мере, за все время работы с сайтом РБК я не нашел примеров такого несоответствия. И это хорошо. Теперь пара слов об HTML-языке. Вообще он нужен, чтобы писать сайт. Чтобы скрепить сайт, нужно знать его самые азы. Вернемся в веб-инспектор. Во-первых, следует знать, что HTML-язык состоит из тегов. Увидеть тег можно по треугольной скобке. Если что-то начинается с треугольной скобки, то, скорее всего, это тег. Тег head, тег body тег скрипт и так далее. Бывает, что вы видите треугольную скобку и слэш. Это означает, что вы видите закрывающий тег. Обычно теги встречаются парами. Открывающий, дальше идет какая-то информация и потом закрывающий тег. Но не все теги встречаются парами. Некоторые теги Встречаются по одному. Например, тег разрыва на странице BR. Второе, что нужно знать, что теги иерархически структурированы. Есть теги более высокого уровня, они находятся левее в веб-инспекторе. Есть теги более низкого уровня или вложенные теги. Они находятся правее. Например, этот тег скрипт находится внутри тега body. Этот тег div находится внутри этого тега div. Можно свернуть и не будет виден вложенный тег div. Можно развернуть и он снова будет виден. И другие теги тоже вложены. Если треугольная скобка открылась и после некого наименования идет пробел, то обычно после этого пробела Идет атрибут тега. В данном случае это класс. Атрибуты нужны, чтобы уточнять теги. Тегов самих по себе очень много. И они нужны для того, чтобы оформлять визуализацию и функционал страницы. А атрибуты нужны, чтобы дополнительно дифференцировать каждый тег. В данном случае есть два тега div. Они расположены на одном иерархическом уровне. Но у этого атрибут класс содержит вот такое содержимое. А у этого атрибут класс содержит другое содержимое. И сразу можно понять, что это не два однотипных дива с атрибутом класс, а это два неоднотипных, имеющих немножечко разный функционал DIVA с одним и тем же атрибутом класс, но разным содержимым атрибута класс. Зачем это знать? Дело в том, что теги формируют универсальную структуру веб-страни, формируют различные визуальные блоки, при помощи них оформлены различные шрифты, различные цвета, гиперссылки и так далее. И содержимое этих блоков может быть разным, а структура блоков универсальна. Еще раз, универсальность этой структуры блоков задается структурой HTML-тегов. Вот, например. Один блок, второй блок, третий блок. Они организованы одинаково, но содержимое у них разное. И извлекая нужное нам содержимое из всего выгруженного кода страницы, мы будем ориентироваться как раз на эти самые универсальные блоки или адреса. Допустим, я не буду собирать название рубрик из формы для поиска я буду собирать содержимое этих блоков там ниже наверняка есть блок с рекламой из него я тоже не буду собирать информацию я буду собирать информацию только из определенных блоков как найти эти блоки я вижу слева вот первый блок кликаю на нем правой кнопкой мыши, еще раз нажимаю «Инспект» и вижу, вот оно, вот оно содержимое этого блока. Оно следует после тега «спан». Тег «спан» и дальше курс доллара 14 апреля. Этот тег «спан» находится внутри другого тега «спан», который находится внутри тега «а», который находится внутри тега div. Как раз на один из этих тегов и можно ориентироваться, чтобы обращаться в дальнейшем не ко всему вот этому огромному коду страницы, а только к содержимому однотипных блоков с текстом. Как осуществить обращение к интересующим блокам, содержащим тексты? В данном случае я обращаюсь при помощи как раз тег div с атрибутом class и содержимом атрибута lrow jsearch JS container. Название тега, его атрибуты и содержимого я подаю в качестве аргумента функции find. Функция find применяется ко всему объекту html. Объект html это объект относящийся к библиотеке BeautifulSoup. Это тоже очень многомерный, сложный объект. Возьму только часть кода, соответствующую поиску тега div с этим атрибутом и содержимым. Что здесь будет? Здесь будет фрагмент, который содержит все интересующие меня блоки. И этот фрагмент гораздо меньше и конкретнее, чем весь исходный код страницы. Но он все еще недостаточно конкретен, чтобы остались только ссылки на новость и заголовок и абстракт новости. Поэтому я уточняю запрос, используя функцию find all. Функция find находит первый попавшийся Элемент, удовлетворяющий условию, вот этому условию. А find all находит все элементы, удовлетворяющие этому условию. Функция find выдает один элемент. Функция Findall выдает список элементов. Список начинается с квадратной скобки и отделен от следующего элемента запятой. Вот первый элемент. Первый элемент, соответствующий первому искомому блоку. Здесь все еще остается код, который мне нужен, наравне с текстом, который мне нужен, и гиперссылка, которая мне нужна. Поэтому чуть дальше я предприму еще один шаг, чтобы достать из этого фрагмента исходного кода именно то, что мне нужно. Я назвал объект, в который поместил этот список, «блокс» потому что он содержит блоки. Узнаю, сколько блоков находится в объекте blocks. Для этого использую очень полезную команду len. Всего 20. Всего 20 объектов. Но ведь выдача по запросу Китай явно гораздо более объемная. Здесь гораздо больше, чем 20 блоков. Но дело в том, что эта страница имеет одну неприятную особенность. Это страница с бесконечным скроллингом или, другими словами, бесконечной прокруткой. Каждый раз прокручивая скролл, я получаю дополнительную выдачу. Но если я хочу выгружать информацию автоматически, то я не буду скроллить. Чуть позже я решу эту проблему, а пока что закончу извлекать текст из первых 20 блоков. Я достану интересующий меня текст, то есть заголовок и абстракт новости, плюс гиперссылку из каждого блока при помощи цикла For, In. Этот цикл проходится по некоторому диапазону. В моем случае это будет числовой диапазон, поэтому я использую команду range. При такой записи цикл пройдется с нулевого по умолчанию элемента до элемента с номером, который выводит данная команда, то есть до номера 20, не включая его. Важная особенность python -а Нумерация в нем начинается с нуля. То есть первый блок, первый в человеческом понимании, имеет номер 0. Последний из 20 имеет номер 19. Поэтому счетчик цикла примет значение 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последнее значение, которое он примет, будет равно 0. 19. Результаты работы цикла будут записаны в объект, который я назвал Search List. Перед циклом он формируется как пустой список, то есть скобки без содержимого. После двоеточия начинается тело цикла. Тело цикла обязательно идет с отступом равным одному табу. Если я в этой строке уберу отступ, то я выведу этот элемент кода из тела цикла. В каждой из этих трех строк я формирую свой объект. Объект для заголовка новости, объект для абстракта новости, объект для гиперссылки на новость. Формируя каждый из этих объектов, я обращаюсь к этому блоку. И в этих двух случаях я снова применяю функцию find, но теперь я ищу тег span с атрибутом class и содержимым search_item_title и search_item_text. search_item_title, что логично, находится в заголовок новости, а search_item_text содержит абстракт новости. И дальше я применяю функцию для извлечения самого текста, getText, с пустыми скобками. И в случае, если предполагается возможность лишних технических символов на концах текста, я еще применяю функцию strip. Чтобы получить гиперссылку, я непосредственно к этому блоку применяю функцию get и атрибут хрев get хрев позволяет из этого блока ну например из блока номер ноль вот идет блок номер ноль достать содержимое атрибута хрев вот атрибут хрев вот его содержимое это как раз искомая гиперссылка в этой строчке кода я записываю список все объекта, который до этого сформировал на данной итерации цикла. Записываю список, или другими словами, добавляю в список при помощи функции Append. Добавляю список из этих трех объектов. На каждой итерации список будет увеличиваться на один элемент, содержащий три объекта. Итого, если итерации 20 Список Search List будет содержать 20 элементов, в каждом из которых будет 3 объекта. Вывожу содержимое списка Search List. Первый элемент, содержащий 3 объекта. Второй элемент, содержащий три объекта. И так далее. 20 элементов. Если бы задача выгрузки содержимого портала РБК решалась этим скриптом полностью, я мог бы закончить этот скрипт оформлением собранных данных в таблицу. Оформление в таблицу происходит посредством библиотеки Pandas. Эта библиотека тоже встроена в ванаконду, поэтому ее тоже достаточно активировать посредством команды Import. Чтобы обращаться не целиком по имени, а по краткому имени, я использую импорт S. Вместо пандаса буду использовать имя PD. В следующем чанке я обращаюсь как раз в библиотеке Pandas по короткому ее имени PD. Дальше обращаюсь к содержащемуся в библиотеке классу DataFrame. DataFrame это и есть название такого рода таблиц. И в качестве аргументов этого класса я использую, во-первых, SearchList как содержащий нужные данные и, во-вторых, записываю название будущих столбцов. Подаю название будущих столбцов опять же в виде списка из трех элементов. Каждый элемент в данном случае строковый. И результат. Таблица с 20 строками, начиная с нулевой по 19. И с тремя столбцами. Заголовок новости абстракт. В следующем видео я выгружу всю информацию с портала РБК по поисковому запросу Китай, а не только первые 20 элементов.